Секретные документы подъехали. В то время, как космические корабли бороздят Большой Театр. Что за хрень не несет? Я почему знаю, я вообще уборщик. А теперь с докладом выступит Василий Пупкин. У него какое-то открытие. Аплодисменты, ёпта! Спасибо, спасибо. Ну, спа... ну все, все, хватит уже там. От... Что от... от... от... от... от... от... У меня открытие. Короче, вот смотрите: это вот мы нашли на Марсе какой-то каменный елдак. А. И он поведал нам очень многое. Будь добрый помеденный! Я записываю. Да, он оказался просто кладезью информации. Ты записываешь? Записываю. А что он вообще говорит? Охрен его знает. Я запишу, потом разберемся. И короче, помните ту клизму около Плутона? И это, это масс транслятор И если подлететь к нему на корабле, он отправит тебя в другую солнечную систему. Ну что, космическое исследовательское судно готово? Почти. Сейчас только пару дыр златаем и полетит, как миленькая. А вы уверены, что оно выдержит такой перелет? Помните, на нас лежит ответственность. Мы не можем ударить в грязь лицом. Ну и смотря чьим. Не ссы, я же говорю, полетит. И когда работы будут завершены? Да вот прям завтра и будет. What the fuck? А, если я хотел сказать, через неделю... Так, фрегаты готовы? Готовы. Совещание написали, в туалет сходили, а то потом чую, не до того будет. Да ты задолбал уже третий раз за час спрашивать. Ладно, ладно. Обратно отчет. 5, 4, 3, 2. А кстати, куда летим? А можно в туалет? Один, сосунки. Вы что, дорога, <музыка> Высокоразвитые, хитрожопые птицы. 8 букв по вертикали. Турианцы. Точно. <смех> э, э, э, что за говно на радаре? Где? Хм, не знаю, первый раз такое вижу. Э, что это с нашим ретранслятором делают? Нахрен его знает, но если они его активируют, оттуда попрут рахни. Не понял, кого попрут трахать? Попрут трахни. А, да и насрать, господи. А что на жалование его режут? А вот это уже серьезно. Так, а ну выйди с ними на связь. Ага, <смех> Эй, придурки. Там парковка запрещена, совсем по черику. Так, а вот и первый контакт. Это что еще за урод? Ну и рожа, речь у него. Какая же такой вселенная? Похож на птицу. Морда прям хитрая. О, кажется, он что-то говорит. Бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. он там лопочет? Подключи программу перевода. Сейчас секунду. Так, подключил. Прогоняю передачу через переводчик. Так, он сказал, что мы все долбо. Да, да, так и сказал. То есть эта птица себе позволяет. А ты уверен, что он именно это сказал. Мы же переводчик-то еще не проверяли. Ну, не проверяли, конечно, но тот цыган, что мне его продал, уверял, что все работает как надо. Так, тогда включай передачу. <как> <как> Уважаемые гуманоиды, вы хоть и похожи на птиц, <как> мы вас так и быть не ощипаем за ваш базар гнилой, если вы по-нормальному объясните, чего вы хотите. Чё он сказал? хрена знает обезьяну эту. Погоди, у нас же переводчик есть. Разве он знает их язык? Вряд ли, но надеюсь, это как-нибудь адаптируется. Так, он сказал «Крысовые тыловые, чтоб у вас штурвал отсох». Вот паскуда. А ну дай-ка мне передатчик. Слышь ты, мартышка космическая, ты откуда такой борзой взялся? Они спрашивают, не желаем ли мы попить с ними чаю на веранде. Да, кажется так. Они там что, совсем головой приборную доску столкнулись? Алло баклан! Я тебя твою расу на ретрансляторе вертел. Ну что там? Говорят, что они наш корабль, двигатель шатал, топливный бак писал, лобовое стекло плевал. Что это вообще означает? Так, так он, он меня выбесил. Слушай сюда! Это очень хорошо, что у вас корабли такие продолговатые. Я надеюсь, у вас там сзади есть хотя бы одно отверстие, потому что я вам этот корабль туда сейчас и засуну! Че ответили? Так, сейчас. Твоя мама? А мата переводить? Маты пропусти. Ну тогда конец передачи. Ах ты сука! Ну все, держите меня, семя. Они держи, держи, держи, держи. Да буквальном смысле, придурки. А, Ох, они сейчас хлебнут у меня. Fire into hole уроды! Внимание! Корабль атакован. Активирован протокол. Всевобщая паника. Отставить панику, открыть ответ на огонь. Блин, ну что за день, а? Вот дебилы. А зачем ты им передачу подменил? Да я так, чисто приколоться. Я ж не знал, что эти дебилы всерьез пересорятся. Теперь будут лет 100 воевать. Спорим, месяц уже через три закончат? Ну давай, спорим. Получи, долбанный турианец. Сдохни, жалкий любишь Мы вас всех накуканем, а потом я стану очень влиятельным информационным брокером. Заиме личную организацию террористов, а потом мне дурманят жнецы, и в конце я застрелюсь. Да, а я? А я стану очень влиятельным турианцем спектров, которые ненавидят людей. И буду вас всех вертеть на оси. А потом мне тоже дурманят жнецы, я тоже застрелюсь. Вот. Ах ты, долбанный плагиатор, сдохни. за плагиатор, это колон между прочим. Нет, ну это уже совсем нагло с их стороны. Так-то ну так, но ты все равно к ним присмотрись, твоим. Ага, как говорится, бойтесь своих желаний. <музык> так, а ну тихо тут. Даже ну, ж такого меня никто не слушает? Заткрыли придурки! Вот, я представитель совета и требую, чтобы вы заключили мир. Слышали, да? Мы тут совет Мазафака, кто не подчинится тех быстро открытый космос на прогулку отправим без скафандра. Перемирие? Я отказываюсь жить с этими обезьянами в одной галактике. А тогда вали в свою галактику, петух. От петуха слышу! Заткнитесь, кому сказал! Ты слышишь, что разорался? Ты вообще кто такой? Я кому сказал заткнуться! Соларианцы топ! Ладно, ладно. Ну короче так, либо вы заключаете перемирие, либо оба упердываете в соседнюю галактику и там делать что хотите, хоть жрите друг друга. Я курятину не ем. Тихо-тихо, я понял, понял. Слушайте, ну это как-то даже странно, мы же всего месяца три повоевали, кто так вообще делает? Да, дайте хотя бы еще лет пять, а то не война получается, а идиотизм какой-то. В натуре, а то ведь у нас даже потери-то исчисляются парой десятков. И у нас тоже. Ой, да что ж вокруг одни идиоты. Ну по крайней мере они нашли общий язык, Да. Ладно, хорошо, мы готовы признать, что турианцы хоть и хитрожопые, но с ними можно ужиться. Так и быть. Тогда и мы признаем, что даже с вами обезьянами можно иметь дело. Время от времени. Наконец-то думал уже не доживу. Все, добро пожаловать в галактическое сообщество, земляне! Сваш штраф! За что? За парковку в хоре транслятора! Она там запрещена! Хе-хе-хе. Я же говорил. Блин, они убытки. Да. А я тебе говорил! Нет, ты ж надо было так лохануться. Я предупреждал. О, все, ты мне пораспорил, теперь ты остаешься не живы, в галактике. А я полетел в темный космос. А тут задолбало уже это все. Ну и вали. А уж я найду, как здесь развлечься.